И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа, наши ученики. Мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу, который подготавливает тело человека к дальнейшим мануальным манипуляциям, то есть воздействием таким жестким на кости, на связки. И, естественно, переходным моментом в этом массаже является массаж живота, брюшины, висцеральный массаж. Дело в том, что когда мы ставим позвонок на место, да, например, ротация, или после сублюксации, после подвыха, повернули его, да, он через некоторое время может вернуться обратно в исходное, ну, неправильное, искаженное положение. Да. Этому может повлиять спазмы внутри брюшины. Дело в том, что, ну, во-первых, нервный столб у нас позвоночный, да, он, нервы ведут к, ко всем внутренним органам, ну, и ко всем, в, общем, в общем частям нашего организма. И есть схема, ну, сейчас я к сожалению, не продемонстрирую, там внизу в расписании, в описании. Посмотрите, от какого позвонка идет к какому внутреннему органу нервной корешки. Ну, вот, где-то вот примерно от вот этого позвонка, я, кстати, сам на себе чувствую, даже покажу, вот, идет на желудок нерв, и если у меня с какая-то проблема, у меня была язва, то я чувствую боль именно в том позвонке, то есть это вот прямая зависимость есть такая. И кроме того это зависимость психоэмоциональная. Э -э спазмы у нас психосоматические, если мы что-то перенервничали или какой-то энергетический разряд получили извне, э ну я имею в виду э психоэнергетический, а не от розетки, не электрический то он также сказывается и на наших внутренних органах. А внутренние органы уже могут повлиять на позвоночник. И начинает позвоночник тоже искажаться. Ротация позвонков происходит. Массаж мы начинаем... Ну, давайте сначала лучше нарисую схему. Примерно, что как у нас там идет. Вот идет прямо... идет пищевод. Ну, соответственно, внутренние органы они практически все вот размером с кулак самого человека, его кулак. Вот здесь находится сердце, оно на самом деле находится посередине просто у него левый желудочек больше, поэтому как бы вот ударом мы слышим больше слева доходит до сюда вот опять размером кулак ну естественно у здорового человека имеется в виду не у того кто там пьет пиво или обжора да вот примерно размер кулак желудок здесь у него идет сброс 12-перстную кишку луковица 12-перстной кишки заворачивается вот сюда а ну кстати я не знаю мак какой один особо было как бы видно да то есть она немножко увеличена, немножко, конечно, неправильно но китайцы рисовали. Ну, примерно схематично понятно. Да? Вот под ребрами спрятана печень, она не ниже опускается, она здесь. Тоже размером с нашей ладони. То есть, если вот мы одну ладонь положим, да, и вторую, вот получается, ну, если проекция, конечно, просто проекция наверх, да, то вот получается размер нашей печени, ее левая. Доля и правая доля. Там вот так вот идет. Здесь есть в ней желчные протоки. Идем сюда. Вот тут надо другим нарисовать. Вот желчный пузырь находится. Ну, вот он тут показан вот таким вот цветом. Вот желудок, да, 12 кишка пошла. Э, сфинтер Оди но она тут прям все вот рядом желчный пузырь рядом с ним луковица рядом с ним сфинктер Оди под ними поджелудочная железа Здесь, конечно, она не показана но она как бы вот тоже размером с ладонь получается да и идет под желудком вот так как бы его обнимает ее условно покажем так ну конечно э, проекции не очень точные это схематично да с этой стороны находится селезенка за ребрами до нее так просто не добраться вокруг пупка примерно диаметром вот, размером с кулак если только поставить получается где-то примерно 10 12 сантиметров такого вот диаметра тонкий кишечник тонкий кишечник который переходит, вот тут есть сфинктер, в толстый кишечник. Вот восходящая его дуга. Тут аппендикс находится. Здесь кажется, он тоже нарисован где-то. Вот Восходящая дуга, нисходящая дуга Вот тут провисает он вниз Поднимается чуть выше И вот с этой стороны спускается Там сзади практически Нисходящая его дуга Переходит в сигмовидную кишку И вот Немножко высоко нарисовал и вот там идет прямая кишка на сброс. Такую нарисую. Это важно. От этого зависит наша перистальтика. Соответственно, это уже сзади находится там, да. А перед ним, вот за лобковую кошечку пощупаем, тоже примерно размером с кулак находится мочевой пузырь. Ну, туда он пониже пошел. От пупка, если посчитать примерно визуально сантиметров 5 находятся почки. Вот это их нижняя граница. Верхняя тоже. Вот развернув кулак, вот если кулак поставить, примерно вот такого размера почка. Правая почка из-за печени, как правило, ниже чуть-чуть находится. На сантиметрах Сантиметр. Ну сантиметров. Угу. А тут эти почки похожи? А тут почек нет. Чуть ниже у него граница. И от них идут мочеточники, мочевыводящие каналы. А, что нам еще важно? Так, у женщин получается, а у мужчин, соответственно, вот там глубже туда примерно размером с грецкий орех представительная железа она вот такая двудольная вот как бы две часть нарисую у женщин примерно от лапка сантиметров где-то 10 получается матка идет лопевую трубу и где-то вот тут яичники находятся тоже примерно сантиметров 12 от центра, от линии центра. Яичники находятся прямо, на самом деле, над седалищными костями, то есть вот их, их проекция вот отсюда идет вот сюда, на кости. Поэтому говорится, ну ты говорил, да, что ягодица у женщин напрямую связана с, с маткой и с женскими органами половыми, да? И в данном случае массаж ягодиц их стимулирует. <coughs> а, так, по органам, наверное, все. И теперь по поводу самого массажа, как мы работаем. Но ну, а, вообще массаж живота делается долго, то есть это не 10, ну 15, ну 20, какой там проблема, там 20, ну может там 25 минут максимум, да, на все про все. А, массаж разный, то есть если кому-то профилактически сделать, да, то мы Просто мягко накладываем руки, э расслабляем мускулатуру поверхностную, э мышцы пресса, размассируем, давайте и с это будем делать. То есть непосредственно пошел вот уже процесс, который сотрет наш рисунок. В массаже даже вот, ну, сначала простую схему, да, а потом как бы мы к частным каким-то случаям перейдем. А, делается по часовой стрелке, то есть видите, я уже начинаю поглаживать, потихонечку проникая все глубже и глубже по часовой стрелке. А, таким образом мы уже сразу запускаем перистальтику кишечника, имеется в виду толстый кишечник, как вы помните, да, вот так вот нашел пускался сигнальный кишка и вот туда заходил в толстый кишечник для этого <coughs> расслабляем сначала мускулатуру пресса примерно вот как раз вот если ладонь положить да то вот так вот идет его граница пресса С, ну, основное правило с животом грубо не работают никогда. С животом только мягкое, мягкое наложение и потихонечку, медленное проникновение внутрь. Кстати, по поводу внутренних органов, там могут говорить, что вот они там чуть-чуть не в том месте находятся или проекции неправильно их. Ну проекции действительно тяжело понять, потому что сбоку они в другом месте будут находиться. Человек ляжет на левую боку, но опять они сместятся. От наполненности живота зависит, да, у кого-то там опущение внутренних органов есть, у тех, кто там обжорство занимается, да, или пиво пьет, пьет, у них опускается желудок ниже, увеличенный, ну и так далее. То есть у всех все индивидуально. Кроме того, когда мы проникаем внутрь, органы, они оказываются имеют такой некоторый свой собственный разум, и они могут от воздействия внешнего утекать, убегают как бы. Это я потихонечку проникаю внутрь, еще пока ничего конкретного не делаю. И таким образом, смотрите, вот я настраиваю перистальтику. Почему вот с кишки начинаются? Потому что мы готовим дальнейший сброс каловых масс, фекальной слизи, ну и там все, что у нас переработал на желудочно-кишечный тракт. Значит, смотрите, с вибрацией, то есть прием такой рыбка называется. Ваша рука должна работать плавно, плавно, как рыбка. Наложили руку и вот пошли по кругу двумя руками запускать этот процесс. Далее, смотрите, рисуем два циферблата. Один циферблат идет по, под ребрами, ограничивается, и по э, подвздошным костям. Вот такой вот получается диаметр. И маленький дефиблат это вот для тонкого кишечника. Вот как я говорил, 10-12 см. Да? Вот так вот. То есть мы активизируем тонкий кишечник по часовой стрелке. Опять идем. 12 часов. Час. два часа. три Мягко-мягко прожимаем от центра к периферии. 5 часов. 6. 7, 8, 9. но ну, я, конечно, быстро все показываю. Все делается гораздо медленнее, спокойнее, с чувством, с толком, с расстановкой. 11 12 часов. Теперь большой цифер запускаем. Под меченосный отросток. Меряем вот туда. под ребра. Час, два часа, три, часа, 4 Под подвздочную кость. Мягко-мягко. 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. И уже можем заходить глубже. Это все еще вот теперь толстый кишечник запускается глубже, глубже, глубже. К нему мы еще вернемся. То есть в процессе работы к толстому кишечнику. Да? А теперь э, пойдем по внутренним органам. Э, хорошо расслабляет вибрация в любом случае. И в данном, э, в данном процессе мы будем запускать, э, начиная от желудка, вибрацию да, по внутренним органам с справа налево. Все органы идут справа налево. То есть вот опять сюда под мячоносный трост, ныряем кулачком поглубже. И в него, визуально представляем свою проекцию, и в него запускаем вибрацию. То есть у нас тут работает такая схема, на что мы обращаем внимание, визуально да, представляем для себя в трехмерной проекции, туда и идет воздействие. Дальше запускаем печень под ребель, да, вот ныряем и туда. Запускаем желчный пузырь. Запускаем двенадцатиперстную кишку, запускаем поджелудочную железу, она вот примерно тут находится, ну примерно это, вот, смотрите, отмечено что отростка, если на три части разделить, да, то это будет вот одна треть от пупка, вот ее начало, головка, да, называется. Вот так устанавливаем плоскость руку и внутрь. Она глубоко, поэтому так мы сразу не достанем, да? Внутрь запускаем импульс, чтобы он до нее дошел. То есть у нас прием такой, вот мы как бы трещотку такую ставим. Вот, трещотку, да? И не отрываясь, то есть удара у нас нету по животу. То есть мизинец прижат всегда. Вот мягко туда запускаем. Селезенке добраться тяжело, но мы примерно так же представляем. Конечно, лучше человека повернуть в этом случае на бок. Но мы примерно представляем, вот туда поглубже и туда. допускаем вибрацию. Ну, импульс дойдет. Крайне. Да, импульс дойдет. Ну, э, тут правило такое, что рано или поздно э, спазм от вибрации уходит. Он дойдет. Ну, вибрируем, то есть мы тоже недолго, примерно минутке почку кстати находим да вот 5 сантиметров отступили либо кулачком либо ладонями пошли поглубже поглубже поглубже сейчас вот организм пропустит не торопимся ни в коем случае если у нас мешают ногти да или мы нам кажется что у нас пальцы слишком острые для данного человека то можно их вот так поставить друг на друга а еще развернуть вот так как бы у нас получается подушечки пальцев образуют полукруг и туда внутрь почки конечно сзади находятся да но вот мы их достаем конечно я быстро все показываю но вот с этой стороны опускаем почку под подздошную кость ныряем но если на косточку надавить то будет больно поэтому мы делаем немножко складку из, из ткани человека да из его кожи вот и через нее вот туда внутрь теперь с этой стороны и теперь на мощевой пузырь и еще раз запускаем теперь перистальтику и можно поподробнее по нисходящей дуге пройтись и простучать сигмовидную кишку, избавляясь от каловых масс. Мы как бы, ну, стучим либо клювом вот таким, да, либо там легонько кулаком. Тоже не сильно, не сильно. Примерно, вот. Ну, часов на 4, где-то вот так вот, да? Если от пупка до воздушных кости пополам поделить и войти вот туда, глубже, там будет э, из сигмовины кишки спуск в толстый кишечник. Вот туда, поглубже, вот, с направлением в ту сторону, вправо. Сходим, заходим поглубже и вот туда, проталкиваем туда. Это бывает болезненно, особенно у тех, у кого... Больной кишечник или действительно есть каловые массы. А у взрослого человека этих каловых масс после 35 лет может накопиться до 6, а то и 8 килограмм. Ну, это я не говорю про толстяков. Это про обычных людей говорю. У толстых, толстых там еще и больше может быть. Вегетерального жира там много. И дальше обращаем внимание на конкретные э, внутренние органы. Значит, как мы находим желчный пузырь? Прежде всего, вот нам надо спустить желчь. Это от пупка. Проводим прямую. Ну, примерно 11 часов получается. да, И вот к соску. 12-11 часов. И прямо вот под ребром. Опускаемся ниже. Ниже. Вот насколько он позволит организм. Потому что, как я говорил, органы могут чуть-чуть утекать. И вот ищем. Ищем ее. Ищем вот таким мягким движением. Как бы вот так вот немножко по кругу может быть болезненно не больно все время у человека спрашиваем в каком месте конкретно болит потому что чтобы не навредить часто бывает что когда мы только нажмем боль покалывающая раз стукнула и тут же проходит отпускают тут же мгновенно буквально за там 35 секунд вот и по ощущениям такое впечатление что как будто бы я коснулся ну, там мандарина круглого, вот так вот, чуть-чуть, вот такой кругленький, плотненький. Передавливаем его. Луковицу 12 двенадцатиперстной кишки можно дополнительно добавить. Также, примерно минутка, если больно человеку, больно, ну, это... да, то тогда <ккак> используем второй способ – продышать. Дышим вместе с человеком, ловим его дыхание и синхронно вдох, выдох, медленный вдох животом и выдох. Проговариваем специально это, чтобы человек делал, и исполнял и успокаивал свое сознание. Понимаете, просто э, подсознание оно работает счет, за счет эмоций вперед нашего мозга. И поэтому человек реагирует иногда с опаской, особенно если он у вас впервые, да? Выдох, выдох, выдох, выдох. То у него подсознательно он может сопротивляться, да, поэтому обязательно проговариваем, разговариваем и объясняем ему, что мы делаем. Отпускаем достаточно быстро. Вот. Также можно проработать, ну вот, участки печени, да. Спрашиваем, здесь болит, не болит, здесь болит, не болит. Ну, например, например, вот здесь болит, да. Значит, дышим, продыш, продыхиваем это место проговариваем ему, что дышим, как будто вдыхаем через эту точку, выдыхаем, мы понимаем эту боль, принимаем для себя, за что-то она нам была дана, за что-то нужна, но мы ее любим, посылаем туда любовь и отпускаем с миром. Не отпуская напряжение, боль уже уходит. Мы спрашиваем человеку, легче стало? Обычно говорят, там, ну, полминуты хватает, не до минуты, в крайнем случае две минуты, прям это очень редкий случай. Легче, легче, легче, легче. Когда совсем легко, то отпускаем отпускаем достаточно быстро. Не живком, а просто выносим руку. Ну, также прощупываем. Здесь места, ищем где больно, да. Идем по тонкому кишечнику. Ищем, ищем, где напряжение, где плотность есть. Ну, почти, в данном случае почти все. А, вот тут есть. Больно, да? Вот, опять это место мягко тянем, вверх, вниз. Дело в том, что все внутренние органы, они висят на брюшине, на таких фасциях. У каждого внутреннего органа их по нескольку Тяжело их все знать, куда они все направлены, да поэтому мы тянем их в одну сторону, потом в другую сторону. Для того, чтобы эти фасции растянуть, расслабить. Ну и также, в принципе, вот сейчас, давайте проверим. Так, дыши, дыши. Как легче стало? Mm -hmm. Ну вот, да. Мы торопимся немножко, да, чтобы я долго не объяснял. А, ну, например, у желудка, да, вот у него фасция к печени идет, к диафрагме идет. А, кстати, диафрагму мне показал. Диафрагма, вот белым показано, видите? На уровне получается четвертого ребра она проходит. И сзади уходит туда, вниз. То есть вот примерно четвертый ряд считаем. Раз, два, три, четыре. Вот. И вот как бы под ней печень. Как раз мой рисунок совпал. То есть вот тут она идет. И туда вот вниз головки опускаются. Также мы можем проверить печень. Ой, извините, желудок, да. Вот он натянут, соответственно, к печени. Натянут к диафрагме. Тут поджелудочной железе натянут. Да? И вот мы его берем. И растягиваем одну фасцию, потом от печени в противоположную сторону, к диафрагме и о диафрагмы. Ну, вот уже бутнуло там. Вот это если по науке, да, а по факту мы не можем знать все вот этих там досконально, нам в принципе не нужно, да, все факты знать. Мы просто их находим, да. Кстати, вот если живот пустой, то в принципе можно нащупать и почку. У меня получалось неоднократно. Это там кишечник, это не почка была, вот ёкнул немножко, да. Так, вот еще не дошли. Не дошли. Больно? Нет. Вот кольнула и все, и боль сразу пришла Вот. Я только нижнюю часть почувствовал. Вот. Вот почка. Терпимо? Да. Вот, если так поплотнее, прижмем ее. И, естественно, снизу вверх давление, потому что органы часто бывают опущены, да, у нас. Тут идет работа снизу вверх. Снизу вверх. Медленно мы ее поднимаем. Водящий канал от почек также запускаем вибрации. Ну, вы поняли, да, получается, от пупка по 5 сантиметров примерно вот так вот они идут. Правый, потом левый. Вот, весь живот так не буду проверять, да это в принципе достаточно тут э, дело идет на интуицию, то есть вы интуитивно находите где какая проблема и убираете. Ну как я говорил, да если вот в спине грудной отдел примерно э, 6 7 позвонок грудной, да, отвечают за желудок, то есть э, боль отсюда можно убрать. Э, пояс... э, женские органы, эти мочевой пузырь, они вот возле поясницы да, убирают проблему так теперь мы по мужской проблеме массируем предстательную железу для этого нам надо обойти мочевой пузырь над лобком да, загнуть руку немножко вот туда поглубже и в принципе мы его нащупаем он тоже так вот как будто на пальчик нащупали вот такого объема будет примерно мягко-мягко медленно-медленно доходим и посылаем туда вибрацию. И легкий массаж. Опять же, нельзя делать долго, максимум 2-3 ну, минуты. Легкий массаж это вот так вот. То есть, вот так вот мы его чуть-чуть вот массируем Женский орган, как я говорил, да, вот тут яичники находятся, да. Также их вот поглубже проходим. И мягко, медленно массируем подушечкой пальца. <смех> условно заканчиваем спокойными поглаживающими движениями и поднимаем органы ну, опять же мы э, если бы мы пошли действительно учиться в массажу там мы бы обратились к Агулову, к хазову и там вот э, много из преподавателей школ много все школы немножко по-разному преподают э, здесь вот самое такое основное простое доступная. На вдохе вдыхаем и мягко выдыхаем, а я поддавливаю все органы, все вверх, поднимаю их с приемом рыбки. Вот так вот утекаю. Рыбка как делается? Прилегается плотно и без отрыва. Без отрыва, вот такое плавное, мягкое движение. Это надо потренироваться. Не у каждого получается сразу, но потренируйтесь, у вас получится. Теперь <coughs> за ребра держимся, да, и поглубже ныряем, разворачиваем ребра, вдох и выдох. Выдыхаем, выдыхаем полностью, полностью, полностью, полностью, полностью. Внимание наше на желудок, поднимаем его, и на диафрагму. Еще раз говорю, куда обращаем внимание, туда идет воздействие и мягко растягиваем до уголка, где идет где идет поворот а, ребер. Так, ну массаж груди в следующем видеоролике запишем. А здесь вот для финала просто энергетически теперь стараемся. Про энергетический массаж это тоже отдельная тема, это в следующем видеоролике расскажу А так просто пытаемся энергетически успокоить через центр ладони нашей проекцию Запускаем энергетического луча, успокаиваем все органы опять по часовой стрелке Слегка раскачивая, а грудную клетку раскачиваем в противофазе Видите, руки ходят, еле-еле вот касаюсь. После Теперь послабей, послабей, послабей. Отхожу, отхожу, отхожу. Мы успокоились, энергетический вихрь закрутили. И сбросили всю энергетику. С конечностей вниз. И все посбрасывали. Ну, в принципе, как бы вот массаж висцитерально закончен, да, но еще хочу сказать, что если антисулитный массаж делается, то он, соответственно, делается не на внутренние органы, а на подкожный жир, подкожную клетчатку. Это уже другая совсем техника, это больше растирающих техник. Это больше, ну, честно говоря, вот после такого окончания нельзя было бы делать, да, то что я сейчас делаю, надо было наоборот до, все активные части до, Успокаивающий в конце. Это вот всякие вот мы делаем как ну, такая выжимка, да, как будто вот мы тесто вот вмесим туда, сюда вот, так вот И вот центр к периферии, центр к периферии вниз к лимфоузлам туда вниз, да. И э, масло если хватает, то э, лапа леопарда у нас опять, да, и достаточно жесткие разминающей техники вот прямо сильно сильно сильно сильно долго долго долго долго берегите кости по костям не задеваем да стараемся только на жировой прослойке долго-долго-долго до гиперемии до прям такого яркого покраснения ну опять там вот всякие растирания глубокие и вниз и вниз и вниз продольные Лапы леопарда, растирания такие, да. Вводим все вниз на спуск. Естественно, массаж живота делается, вот обращаю ваше внимание, на валике достаточно большом, чтобы колени были как можно выше, ну по крайней мере нижняя часть колена выше сердца точно должно быть, да, поэтому эту границу смотрим. Если у нас проблема с подъемом ноги, то мы можем залезть до пояснично подвздошных мышц. Они идут, как я уже раньше говорил, да? от пяти позвонков, вот так под елочкой, до до, до подздошной кости. Выстилают ее внутри и цепляются вот здесь к ноге. Отвечают за подъем ноги вот сюда. И отвод ноги. И перевод вот сюда. Поэтому тестируются как? Поставьте, как градусов подняли ногу. По 45 градусов лекции отвели ногу по 45 градусов ротация держи ногу теперь на весу можно за держаться еще я буду давить вниз, ты сопротивляешься отлично работают ну, вообще на ура а у тех, кто, у кого не работают они да, э, как правило э, будет болезненно, во-первых и нога будет падать во-вторых, э, будут укорочены ягодичные мышцы то есть эти мышцы перерастянуты поэтому мы их Находим и стимулируем. Стимулируем каким образом? Подняли ногу как можно ближе к себе, поставили. И теперь над косточкой да, подвздошной, опять сделав валик, заходим вот так поглубже и опускаемся вот туда. Медленно, плавно. Смотрите, примерно вот так поставим вот руку, да? Видите, глубина какая-то глубина вот, на длину пальцев. Не так-то глубоко, как кажется. Да? То есть до позвоночника может достать. И даже есть такие умельцы, которые через живот вставляют поясничные позвонки. <coughs> Еще раз демонстрирую. То есть вот я поглубже заш... сейчас сошел. Если не шеркнутые органы, мы тоже представляем, как мы проходим мимо яичника, мимо цельмовидной кишки. Вот, мимо тонку кишечника вот, прошли, прошли, таким легким покачиванием, вот дошли. Эти мышцы теперь будем стимулировать ногой. Человек лежит полностью расслабившись, а мы опускаем ногу, поднимаем, отводим, ну, как я стоя показывал, да, как нога работает. И чувствуем, как они эти мышцы работают. Они там как струнки так играют, как натянутые струнки. Чуть-чуть изменили угол вот туда. Ну тут э, сигмовидная кишка может немножко дать. Нормально, да? Yeah. Немножко дать боли. Изменили угол вверх, еще ближе к позвоночнику, вот. чтобы почку только не касаться. Так, и отложим сюда. Нормально, да? Кладем мягко ногу. Нормально, не больно, да? Если больно, то также продышиваем, да, вдох-выдох. Да, не, не, не сильно, мягко, медленно, медленно, очень медленно, очень медленно. Боль прошла. Вытаскиваем мягко ногу. Ой, руку. И возвращаем назад ногу. Ну, то есть вот, мы получается за время этого видеоролика изучили несколько проблем да? и несколько разных как бы, способов решения через брюшину. И э, немножко хочу добавить, э, это не эзотерика, это на самом деле так у нас есть, оказывается, третий мозг. Ну, обычно говорят э, черепной мозг, да, и позвоночный. Но у нас есть еще брюшной мозг. И, соответственно, он отвечает у нас за интуицию и за то, э, насколько э, мы вписаны в окружающее пространство, насколько мы э, реагируем на окружающее воздействие извне, от мира. То есть наши внутренние органы, они еще вибрируют Почему вот я запускал вибрацию, да? По идее, частота этой вибрации должна совпадать с частотой внутреннего органа Но ну, это уже очень большие тонкости Просто так на будущем расскажу. Соответственно, эти органы, они считывают информацию извне Она поступает, естественно, через нейронную связь к нам в мозг И эм, у нас вот работает, как мы говорим, чуйка чувствую, да? Пятая точка чувствую, интуиция сработала или что-то, да? Вот откуда она приходит? От того, что весь мир – это вибрация, наши внутренние органы вибрируют за счет длины волны, там, частоты, такта. Э, они считывают информацию закодированную, да, э, запакованную, отправляют в мозг, а мозг уже ее распаковывает и считывает, что это, что это такое. Ну, например, про все органы не знаю, например, про мочевой пузырь, вы будете удивлены. Э, он отвечает, например, за то, как мы хотим или не хотим быть расположены к человеку есть у нас симпатия или эмпатия к человеку да? Вот, например, новый человек, нас обещали познакомить он к нам приближается, примерно метров 20 остается да, до встречи и мы так уже смотрим и уже чувствуем О нет, что-то как-то холодок там, по, по позвоночнику пошел вот вроде, наверное, не то он приближается, 10 метров остается мы уже как бы считываем нет, вроде он, наверное, слишком такой прагматичный он, наверное, слишком, как бы, вот, высокого ума поэтому он Сразу не располагает, но он вот уже приятен да? Подходит между нами уже метр Мы уже думаем, здоровался, не здоровался с ним? Нет, надо поздороваться, все-таки так приятный человек да? И уже здороваясь, мы уже, у нас уже сложилось впечатление мы уже понимаем, да, с этим человеком мы будем иметь дело Мы уже с ним, ну как бы там, не параллельно будем идти да, Но хотя бы там что-то совместно сможем сделать В розетку пойдем С ним можем пойти в розетку то есть не проверяя фактически человека, да? не проверяя какими-то э, ну, как бы вот, э, социальными моментами, да? Мы, наше подсознание уже чувствует. Поэтому говорят, доверяйте сердцу, доверяйте подсознанию, э, а все идет через живот. Поэтому стимуляция брюшины, вот такую я в принципе просто рекомендую, ну, во-первых, спадает напряжение. У кого раздутый живот, он сдувается. Да? Во-вторых, увеличивается наша интуиция и увеличивается нейронная взаимосвязь трех наших мозгов. Мозг висцеральный, позвоночный и черепной. Ну все, дорогие друзья, мы сейчас все это будем отрабатывать на практике, а если вы не с нами, то зря вы это делаете. По видео все равно ничего не научитесь. Хотя бы поставьте нам лайки, напишите какие-нибудь позитивные комментарии. С вами был Олег Алавгудвин. До новых встреч!